Всем привет! Вы на канале Аниме -ку. Озвучиваю я, Сундера. Это топ-3 аниме с неправильными зомби или вызов однообразному шаблону жанра. Санка Рея Тихира Фуруя. Внук создателя воскрешающих зелий и с буддитского монаха.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 Got Сакура chance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 Low, around, it, Уж не зомби ли это? Безобидный старшеклассник Аюму Айкава строил грандиозные планы на жизнь.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 I'm on the bad night.